Всем привет! В эфире «Универ-Ньюс», а в студии Артем Князев. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В культурно-спортивном комплексе «Уник» состоялся день первокурсника. Как вести себя во время пандемии сегодня и чего уже точно не стоит опасаться? 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Прошло более полугода, но случаи заболеваний не прекратились. Как себя вести в нынешних условиях и чего уже не стоит опасаться? Смотрите в нашем следующем сюжете.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 Диана Шленкова, Ленарду Ультяров, Универньюз. 7 октября состоялось открытие фестиваля День первокурсника 2020. Какие номера представили участники и что было нового в этом году, расскажет наш корреспондент. 7 октября в культурно-спортивном комплексе Уникс состоялось открытие фестиваля День первокурсника 2020.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 Кристина Надышина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Экология в 21 веке переживает не самые лучшие времена. Времена индустриализации и развития промышленности, к сожалению, создают неблагоприятную среду для живых организмов. Так совсем недавно на Камчатке произошла экологическая катастрофа. Смотрим.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 Настолько огромная площадь, которая оказалась затронута, что по сути тут мало что можно сделать. Со временем появятся здесь бентосные организмы, переработают вот эти вот все остатки катастроф. Они должны быть обязательны. Дарья Ледачева, Кристина Надыршна, Андрей Богудинов, Универньюз. Идея переселиться на Марс уже не кажется фантастикой. Когда-то эта планета была очень похожа на Землю. Считается, что она вполне подходит для заселения человеком. Не так давно ученые обнаружили на Красной планете самый ценный ресурс и возможный источник жизни. 2018 год. По всему миру СМИ обсуждают удивительную новость. Ученые впервые нашли признаки существования жидкой воды на Марсе. Озеро шириной в 20 километров находится под ледяным слоем на южном полюсе планеты. Результат многолетних исследований Марса аппаратом Марсис был получен методом радиозондирования. С помощью направляемых глубь планеты радиоволн ученые могут получать информацию о составе и строении Марса. Но пока что физически добраться до этой воды невозможно. И вот спустя два года, в 2020 все тот же Марсис, установленный на орбитальной станции Марс-Экспресс, на том же месте обнаруживает на глубине примерно полутора километров уже целую систему озер с жидкой водой, состоящую из четырех водоемов, площадью в 75 тысяч квадратных километров. А это почти что Чехия. Очевидно, что эта вода существовала много миллиардов лет назад. Порядка там 3-4 миллиардов лет назад. Ее было очень много, так же, как и на Земле. Марс был активен геологически, то есть расслабили различные геологические процессы, поднятия, опускания, извержения. На Марс, так же, как и на Луну и на Землю, падает большое количество метеоритов, астероидов, различных небесных тел. Они и увеличивают грунт на поверхности Марса. И поэтому вода, которая вращениях, накрывается за счет падающих метеоритов, комет, астероидов разного размера и разного вида. Вот причина, почему вода могла оказаться на глубине порядка там километра-полтора. Ученые предполагают, что вода в этих озерах очень соленая. Не будь она таковой, она бы просто не смогла существовать в жидком виде ни в глубинах, ни на поверхности Марса. Обуславливается это тем, что атмосфера планеты очень разряженная, и температура там значительно ниже точки замерзания. Indeed, some bacteria in archaea and eukaryotes can inhabit in super salty lakes on the Earth, such as the Dead Sea and the Great Salt Lake. If the halophilics has evolved to acquire total the life should be survived in the Martian salt lake. In addition, merchant life must be anaerobic organisms, because oxygen level of Mars is less than 0.2%. Так есть ли жизнь на Марсе? Это поможет узнать более подробное исследование забором проб обнаруженной воды. Нет проблем, нужно пробурить скважину, как на Земле. И большой э, колодец, соответственно, вниз. Насколько мы э, знаем, что на земле можно пробудить скважину на глубину 19 километров. Э, э, в Соединенных Штатах Америки есть попытка в районе 30 -го года, там Маск, например, Алан Маск, строит там такие планы, э, послать э, миссию с участием человека на, э, на Маск. И тогда постепенно, конечно, не так быстро удастся обжиться там, создать экосистему, способную поддерживать жизнь человека, и проводить геологическое освоение Марса, в частности, и бурение, и более подробное, тщательное исследование. Несмотря на то, что вода, обнаруженная в глубинах Марса, очень соленая, она остается тем же соединением водорода и кислорода, которым когда-то на Земле зародилась жизнь. А вот получится ли найти ее на Марсе, узнаем уже в самом ближайшем будущем. На этом все не забывай смотреть нас в социальных сетях до новых встреч.